Привет, ребят. Извиняюсь, что пропал, сейчас довольно много дел и времени на видосы практически нет. Надеюсь, что скоро вся эта канитель закончится и я смогу вернуться к привычному ритму. На повестке дня мое мнение об игре The Last of Us. Буквально вчера я ее закончил и поэтому до сих пор переполнен эмоциями. Сразу скажу, что я не буду восторженно кричать и говорить «О, 10 из 10, лучшая игра всех времен, оргазм на кончике носового волоса левой ноздри». Нет, я постараюсь объективно смотреть на плюсы и минусы игры. Минусов, кстати, у игры очень мало, и расскажу, что мне понравилось и что меня раздражало по ходу прохождения. Начну с того, что оценивать игру по привычным мне критериям сюжет, персонажей и эмоции я не буду. Просто потому что здесь это работать особо не будет. Давайте объясню. The Last of Us это сюжетная игра. Не может быть. Я имею в виду, что название сюжетное максимально хорошо ее описывает. Весь упор делается именно на сюжет. Игра не распыляется, не заставляет нас заниматься какими-то неинтересными дуап активностями. Она полностью сюжетная и ты идешь только по сюжету. Это хороший ход. Не припомню такого даже в какой-либо другой игре и мне это вдвойне понравилось. Ну просто потому, что я не отношусь к тем геймерам, которые не успокоятся, пока не пройдут игру на 100%. Мне важен именно сюжет. Сама история, ее смысловая нагрузка. А в Last of Us она шикарная. Взаимодействие между персонажами, ощущение того, что ты играешь, находишься в другом мире и проникаешься им. С этим у вас все хорошо. Так вот, насчет всего того, что я уже сказал, акцент The Last of Us делается на взаимодействии между главными героями и на эмоции, которые игрок должен испытать. Разработчики старались создать что-то вроде драмы, как в кино. Получилось ли у них? Да, несомненно. Такого кайфа от игры я не испытывал с прохождения Days Gone. Здесь хватает грустных, драматичных моментов, причем сделано это настолько хорошо, что самому становится грустно. Для примера момент смерти Сары в начале игры. Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, говори, тихо сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сам... Я... Я... Я... Господи. Господи. Прошу тебя. Не убирай. Прошу тебя. Не бросай меня. Дочка. Персонажи также проработаны очень хорошо, моими любимыми, конечно же, являются Джоэл и Эйли, тут как бы все понятно. Их взаимодействие, их постепенная привязка друг к другу очень хорошо раскрывается, особенно в сюжетной линии про каннибалов. Джоэл? Еды принесла немного, зато добыла вот что... Так, руку. О. Вот так. <звы> Прости. <звы> Ничего. Уже все. Ты поправишься Кстати, про сюжетные линии скажу, что они все годные И некоторые из них заставят вас задуматься о некоторых вещах, что тоже считается огромным плюсом Потому что они сделаны не просто, чтобы были, они чему-то учат, что тоже немаловажно Диалоги в этой игре тоже очень неплохие Некоторые забавные, некоторые грустные Ну тут, конечно, еще отдельное спасибо актерам дубляжа Я не она Что? Мария рассказала мне про Сару, ты сейчас ступаешь по очень тонкому льду. Мне жаль твоя дочь, Джоэл. Мне знакома боль утраты. Ты понятия не имеешь, что такое утрата. В целом, сюжет простой. Спустя 20 лет после смерти дочери Джоэл работает контрабандистом и однажды ему дают заказ доставить человека, а именно Элли, у которой иммунитет к вирусу, в лабораторию к цикадам. То есть, по сути, доставить из одной точки в другую. В этом и есть весь сюжет. Но обыгрывается он шикарно. Нам показывают, как Джоэл и Элли постепенно привыкают друг к другу, хотя изначально оба относились довольно холодно. Впоследствии неоднократно спасают друг друга и начинают по-другому себя вести. Джоэл начинает видеть в Элли замену дочери, а Элли в Джоэле замену отца. Примерно так сюжет развивается и от очень круто обыгрывается все кто был мне дорог либо умерли либо ушли бросили все кроме тебя Так что не говори что стоми мне будет лучше стоми мне будет еще страшнее. Однако геймплейная игра меня бывало не на шутку злила до такой степени, что я игру забросил почти на неделю и только недавно закончил. Вторая половина игры очень годная, я не мог оторваться от экрана, пока не пройду ее полностью. Но первая половина игры, черт тебя дери, как она меня душила! Неспешный геймплей, постоянно нужно куда-то идти, а это обычно очень долго. Мне не хватало драйва, что ли, какого-то. Мне просто было скучно. Но ближе к середине игры это изменилось, за что большое спасибо. Но ну, господи, как же я ненавижу щелкунов. Сразу щелкунов. В начале игры, когда я еще не до конца разобрался в механиках, меня постоянно убивали эти, простите, мрази. Они постоянно меня хватали и убивали, поскольку ножа у меня не было. Вы себе представить не можете, насколько у меня горело, причем расплачиваться приходилось моему столу, прости меня. Конечно, в будущем, когда я уже полностью разобрался в механиках, такое со мной случалось редко. Хотя иногда все-таки случалось. Эти вещи меня действительно злили и портили мне впечатление от этой игры. Я просто надеялся на то, что концовка взорвет мне мозг, чтобы я простил эти проблемы игре. И взорвала ли мне? концовка мозг? Вообще-то да. Взорвала не в смысле, ой, как неожиданно, а в смысле блин, вот это круто. Концовка очень крутая и оставляет после себя чувство неоднозначного поступка. А как бы я поступил? Это очень круто сделано, одна из лучших концовок в играх, что я видел. После полного прохождения я просто хотел сказать разработчикам спасибо за такие потрясные эмоции. Они старались сделать упор на драму и отношения между людьми, и у них это максимально получилось. Насчет саундтрека просто скажу, что он очень годный и советую послушать его отдельно, он того стоит. Я постарался рассказать, какая о плюсах, такая минусах сюжета, которые лично я заметил. Игра небольшая, но очень годная. Лично для меня она не стала идеальной, некоторые моменты, ну, правда, меня раздражали, хотя я особо на такое внимание не обращаю, но тут меня это правда задевало. Так что моя окончательная оценка 9 из 10. Если вы хотите поиграть в настоящую сюжетную игру с моральным посылом интересной истории, то рекомендую к прохождению однозначно. На этом все. Играйте в хорошие игры, спускайтесь в комменты и пишите, что вы думаете. Мне будет интересно. А на этом я я с вами прощаюсь. До скорого!